Меня зовут Елена Баранова, я приехала с Украины. Эмоции меня реально переполняют, потому что вот это мероприятие – это то, о чем, наверное, мечтал каждый человек. Именно то, что касается образования, то, что касается финансовой сферы. Этот праздник, это море, это солнце, это команда, это то, что зачем огромное будущее. Да, к сожалению, есть люди, которые сюда не попали, но мы для них записываем определенные ролики, мы передадим им всю свою энергетику. Поэтому ничего страшного, будут у нас очень много других событий, будет очень очень много информации об этом, поэтому я хочу им пожелать все равно чувствовать нас, быть в хорошем настроении и радоваться тому, что на сегодняшний день у них все равно есть такая возможность быть в нашей команде в Изи Бизи комьюнити. С днем рождения Изи Бизи!